Кажется, начинается мани. А вот говорит ли она своим клиентам о том, что она больная? Мы должны что-то с собой делать, потому что так складываются обстоятельства, что как бы по-другому никак нельзя. Привет, меня зовут Настя, и у меня биполярное эффективное расстройство. Это было лет 12-13 назад, и у меня начались панические атаки. Было много физиологических симптомов, плюс очень сильный страх. Я обратилась к неврологу. Невролог это называла тогда вегетативный криз, вагоинсулярная атака. А я потому уже сама в иностранной литературе нашла термин «паническая атака» и узнала, что оказывается достаточно много людей имеют такие проблемы. Дальше это тоже у меня переросло в депрессивное состояние, потому что в день было 5-6 атак, и я себя очень плохо чувствовала, и меня сопутствовала постоянная тревога. Я перестала спать, очень с трудом ела. Стала очень стремительно терять вес, весила она на 39-40 кг. То есть я когда заходила в кабинет врача, врач мне говорил, девочка, там присаживайтесь, сколько вам, 12-15 лет? А мне было, по-моему, 27 лет, что такое. И один из специалистов порекомендовал мне обратиться к психиатру. Психиатр на часа три со мной разговаривал и сказал, что у меня биполярное расстройство, что это очень похоже на биполярное расстройство. Я до этого этот термина не слышала, Прописал мне определенные препараты, потом я пришла, почитала в интернете, что такое биполярное расстройство, мне очень не понравилось. Стала я принимать эти препараты, и мне от них было очень плохо. То есть так падало давление сильно, была такая слабость. Как-то ну, вообще совершенно не функционировать нормально я не могла. А моя невролога в итоге назначила мне антидепрессанты. Я их пропила, ну, на год я их пила. И буквально через несколько недель с начала приема тревога ушла. И очень явно помню то утро, когда я проснулась. и... Увидела, что, ну вот знаешь, в полном объеме ощутила радость жизни, когда вот ты видишь, там, вот, солнышко светит, птички поют, у тебя нет тревоги, ты можешь пойти себе заварить нормально на кухню кофе, там, приготовить что-то поесть, покушать без безрвотных рефлексов. И после этого я, наверное, где-то лет 10, больше 10, наверное, лет, была, ну, практически, ну, как я сейчас определяю, это, наверное, была своего рода такая интермиссия. Потому что после этих антидепрессантов я же ничего не принимала. А года три назад я обратилась уже к психиатру, вспомним о том диагнозе биполярное расстройство, потому что у меня начались депрессивные симптомы, апатия, слезы, я опять не могла наесть. Я зашла просто в Facebook, задала в поиск биполярное расстройство, нашла группу поддержки, и в группе поддержки написала пост о том, что я ищу психиатра, и обратилась к ней. Там одна девушка мне посоветовала своего специалиста, она очень мне понравилась по описанию. Я к ней пришла, она мне назначила препарат, но диагноз ставить она не поспешила. Она мне, получается, в итоге наблюдала где-то полгода до моей первой мании, вот в этом вот цикле, втором. Втором цикле заболевания. И уже сказала мне, что у меня бипулярное расстройство первого типа. Состояние депрессии. Бывают ажитированные депрессии, бывают депрессии апатичные. Ажитированные – это чаще всего с тревогой, с перевозбуждением. То есть у тебя нет сил, но тебе надо куда-то бежать. Ну, это очень тяжело. То есть ты не можешь спокойно лежать, у тебя там какие-то спазмы в мышцах, ты очень реагируешь на любые какие-то внешние раздражители, там солнце, запахи, шумы. Апатичная депрессия – это чаще всего… Ну, у меня они, кстати, очень редко бывают. Это когда ты лежишь, совершенно ничего не хочешь, ощущаешь себя и вообще не собой. А в мании в мани ты не спишь. Вот для меня это главный фактор. Если я, у меня пропадает сон, то сразу же на следующий день я обычно пишу своему психиатру. Это уже проверено, что вот это начало мании. Сон пропадает, опять-таки у меня тоже пропадает аппетит. С а, физических симптомом, кстати, очень ярко, у тебя начинает гореть голова, у тебя горят глаза, вот так как будто изнутри, ну, как будто кто-то подогрел глазные яблоки изнутри, они у тебя прям вот теплые такие. Это, кстати, непередаваемое ощущение, я его раньше не испытывала, вот после, до вот этой первой мании, это очень, конечно, такое интересное чувство, такое страшноватое. Сразу же говорю, что ко мне в бунс приходит эта мысль, я не спала, я проснулась с утра, кажется начинается мания знаешь вот как голос какой-то с... ну я начинаю про деньги раздавать э, на благотворительность начинаю дарить картины свои начинаю там предлагать людям какие-то огромные скидки когда они этого не просят на свои услуги в соцсетях я очень активно пишу о том, как я всех люблю, и вообще там э, какие-то у меня такие особенно, особенно яркие ощущения близости с природой, знаешь, вот я могу посмотреть на небо и вот понять вообще его всю, всю красоту, и это может меня настолько там до слез просто растрогать. Это еще, кстати, по-моему, называется эффект стендаля, знаешь, вот когда смотрят люди там какое-то произведение искусства или в театры, попадают, слушают музыку, и у них вот начинается какое-то вот такое бурление внутреннее такое. Я и так по жизни достаточно активный человек, знаешь, а когда ты сверхактивный, то есть по сути этой активности больше, чем ты можешь вывести физически и эмоционально. Ну, ну мне кажется, это не то, что нужно. Ну, это если так более-менее себя нормально чувствую, если начинаются вот эти вот сильные физические симптомы, начинают проявляться там в виде горения головы и болей, бывают рвоты, то тогда, конечно, я в основном лежу, и мы стараемся, Но что делается, это меняется, как правило, либо назначается дополнительно нейролептик, это препарат, который снижает маниакальную симптоматику. Иногда его надо подбирать, наращивать там несколько недель, ну, и, грубо говоря, приходится просто терпеть состояние. Ну, потому что, ну, как-то по-другому никак. И в чем еще неприятная история с биполярным? В том, что схема может работать год, несколько лет, а потом перестать просто работать. Вообще, это интересное существо, я вот заметила по себе и по ребятам, с которыми я общаюсь с биполярным расстройством. Я же вела там несколько проектов в соцсетях, там «Бар История» я вела, люди мне рассказывали о своей жизни с расстройством и анонимно, и как им удобно, собственно, я это размещала. Конечно, ты боишься, но ты, у тебя нет ресурса постоянно бояться, то есть ты просто живешь свою жизнь уже со временем. Очень помогает то, что ты на связи с хорошим психиатром. Конечно, когда ты сам по себе, да, поддержка близких помогает. И вера в то, что... Когда тебе станет хуже, то ты обратишься к врачу, и тебе пере, пере, все переиграют, всю эту схему фармацевтическую. Да, я изначально даже примирилась, я тебе больше скажу. Я изначально примирилась, потому что очень многие какие-то моменты моего поведения, характера, как я тогда условно считала характера, да, они сошли на нет, потому что я стала принимать препараты. То есть, в целом, я стала спокойнее, как-то даже гармоничней и больше понимать себя и проявление болезней, проявление своей личности. Я перестала думать, что там какая-то ленивая, гневливая, еще какая-то не такая. Ну, конечно, я не могу сказать, что сто процентов, бывает, на меня, конечно, находят такие состояния, но, мне кажется, это со всеми бывает, когда ты там, чем-то недоволен собой. Но, во всяком случае, болезнь мне объяснила, что вот есть я, а есть, как бы, проявление болезни, э, с которыми ты обращаешься к врачу, с психиатру, к психотерапевту, и, как бы, с этим можно работать и сводить это максимально на нет, насколько это возможно. рассказываю, где это возможно, о заболеваниях, о своей жизни заболеваниях. Для меня это своего рода пытка вернуть вселенную, то, что она мне дала. У меня на самом деле все складывается не так и плохо по жизни. Я есть, человек счастливый. У меня, все, у меня хорошая семья, у меня понимающий муж, любящий, родители, кошки любящие. Достаточно много у меня появилось хороших э, друзей, людей, с которыми я могу поговорить, и, ну, благодаря популярному расстройству, кстати. что нет худа без добра. Что там кто-то там о себе где-то думает и как-то меня не очень воспринимает? Ну, это, мне кажется, я же говорю, что это то... Ну, это человек говорит там о себе, это никак не... не, не для меня не есть повод как-то явно так расстраиваться. Понятно, что когда ты выходишь уже в публичное пространство, будут появляться какие-то люди, которым это не будет нравиться. Ты должен быть просто к этому готов. Ну, обычно это какие-то незнакомые люди, знаешь, в формате комментариев в Фейсбуке, которые там пишут что-то из серии там. А вот говорит ли она своим клиентам, о том, что она больная, ну, например. Ну да, бегу с транспарантом, как бы сразу при входе говорю, что я вот болель. Ну, то есть, такое пчелей как будто бы, ну, мне кажется, это какой-то подспудный страх, человека с психическим заболеванием, который там может как-то неадекватно себя вести. Хотя, как показывает опыт, люди, которые работают с психиатром и психотерапевтом и как-то со своим сдружились со своим расстройством они могут быть во сто раз осознаннее, чем ну, какой-то среднестатистический человек, который не работает над собой, потому что а, ну, мне лично кажется, у нас нет просто срединного пути, знаешь, ну то есть мы не можем, а, мы должны что-то с собой делать, потому что так складываются обстоятельства, что по-другому никак нельзя, поэтому приходится работать над собой, отслеживать свои состояния, становиться как-то там осознаннее, лучше, для того, чтобы ну, иметь нормальное качество жизни, в общем-то. Если рассказывать о том, что вот ты прошел этот путь, да, и чтобы как бы ничего страшного не случилось, а заболеть может каждый, в общем-то, к сожалению, там мы не, не, не контролируем эти вещи. Да? Мы можем вообще чем угодно в любой момент заболеть. Не обязательно это может быть психическое заболевание. Знаешь, Вот когда каждый человек обратится сам к себе и к своим вот, ощущениям, и сможет поработать с специалистом, не стесняясь, и не думая, о том, что это, знаешь, проявление слабости, например, какой-то, да, или лени, а что это, наоборот, шаг к улучшению качества жизни, то, мне кажется, было бы очень классно. Но ну, а знаешь, как вот это показывают мексиканский какой-нибудь квартальчик такой, где-нибудь главный герой заходит, там все такие угоревшие, вентилятор работает потники такие, да-да-да, мачо какие-нибудь сидят Я закончила университет по специальности маркетинг менеджмент, с красным дипломом даже, кстати и работала в этой сфере, и ушла я как раз тогда, когда у меня начались эти панические атаки с депрессией, которые я рассказывала. И э, я через время, когда мне стало легче, я открыла свой интернет-магазин изделия ручной работы. Познакомилась с девушкой-фотографом, стала ее продюсером. Мне очень нравился, и, ну и нравится сейчас процесс съемки. И я поняла, что мне не хватает каких-то таких вот рабочих навыков именно визажиста. И я взяла уроки у нашей визажи, визажини, да, или как там правильно сейчас сказать, визажиста, с которой мы сотрудничали. А через время я попала на обучение одной торговой марки, американской, которая занимается гримом и креативным гримом в том числе. И пошла к ним на обучение, и в последнем блоке был фейс-арт. Я попробовала фейс-арт, мне настолько это понравилось, и уже позже я уже вспомнила, что когда я была маленькая, я очень любила себя в ванной раскрашивать. При помощи там акварельных красок, там как-то кривляться в зеркале. Сейчас уже за все эти годы, наверное, звездой Инстаграмма бы стала. Да? Это что-то новое, знаешь, что-то такое необычное на визуальном там, пространстве. А людям очень нравится, для многих это такой своеобразный трансформационный опыт. Я очень люблю просто рисовать, быть в контакте с человеком. То есть ты сначала создаешь фейс-арт или боди потом ты уже видишь, как человек работает в кадре сам себя чувствует и может себя проявить как ты -то заряжаешься тоже его состоянием и настроением. Потом уже в процессе выбора фотографий для обработки ты тоже ловишь кайф, поэтому это такое вот занятие, которое для меня замешано на Просто Зачем хорош тот же В том, что ты, а, ты работаешь, во-первых, с человеком, который потом определенным образом будет от, ну, и в, в кадре, скажем так, от, отыгрывает да, этот образ, это очень интересно. Ну, знаешь, как ожившее, ожившее какое-то полотно, что ли, да, со своим каким-то характером. Вот в, очень во многих клиниках, например, присутствует арт-терапия, которая направлена на облегчение состояний. Там это большая подмога. Во-первых, ты выражаешь эмоцию, это помогает тебе как в плане диагностики какой-то, знаешь. Если ты что-то не можешь отследить в себе, ты, например, нарисовала или сделал коллаж, постреляла коллаж, и такой, О! Теперь все понятно. Так как работа с метафорическими картами психологом есть такой инструмент, как метафорические карты. Он очень хорошо работает, когда человек не может словами проговорить свою эмоцию. Это достаточно часто встречающаяся тема. Потом все равно, когда ты переключаешься на какую-то работу руками, ты знаешь, кто-то делает уборку, кто-то рисует. Горячая уборка тоже очень, кстати, помогает. Какие-то вещи, когда ты, тем более, если ты работаешь руками, еще и что-то создаешь, знаешь, потому что с уборкой может быть такое ощущение какого-то сизифового труда, да, что ты, думаешь, что ты сделала, это, там что сделала, а это через два дня все пропало. То после творчества к тебе приходит чувство наполненности, Ощущение, что что-то сделал такое, что еще останется и будет актуально, и люди будут смотреть, плюс это, знаешь, какой-то момент с тем, что ты хочешь это потом показать людям, чтобы люди как-то на это среагировали, потешить свое чувство важности. Ну, тоже, да, это все есть. Я очень хорошо помню, когда э, в начале зимы, это было, наверное, лет пять назад, я сюда попала вечером поздно. И э, был туман, как раз был какой-то такой температурный перепад, был туман, и горели фонари, и было, знаешь, такое ощущение, как в мультиках Миядзаки, вот такие вот э, огни, которые светятся, как будто бы подвешенные в воздухе, такое никого не было, такое мистическое ощущение в парке. А, и вот с того времени мне он как-то очень понравился, и весной, и, и осенью, и летом. Тут действительно красиво, но, во-первых, тут ухожено, тут много зелени, тут есть вода. Можно, в общем-то, посидеть в тени, как-то так подумать. Ну, плюс это недалеко от дома еще такой вот момент, это играет роль. То есть ты можешь, в общем-то, почти в любое время, когда у тебя есть там свободная какая-то там возможность, ты можешь сюда прийти и тут погулять. Я люблю находиться в природе, это очень важный такой для меня момент. Плюс я люблю ходить, тут можно походить хорошо, погулять. Потом еще можно в аренду велики взять, мы берем в аренду велосипеды с мужем и катаемся. С Димой мы познакомились на сайте знакомств, причем я там зарегистрировалась по совету одного своего друга, в принципе, не ища ничего такого особо серьезного. Мне он заинтересовал, то есть я ему первое написала, он меня заинтересовал тем, что он там в профиле у себя отметил, что он фотограф. Я ему написала, потом мы стали общаться по телефону. И через достаточно короткое время мы встретились и очень друг другу понравились. Через несколько месяцев мы уже начали вместе жить. Потом я уже стала работать. До этого я не работала еще. Ну, в момент, когда мы с ней встретились, я еще не занималась везем. Ну, а потом мы уже приняли решение, что мы хотим вместе работать. Это тоже такой момент, как бы один еще такой кирпичик в наших отношениях, который нас очень связывает и поддерживает нашу пару. Это наша совместная работа. Как бы Дима со мной жил, мы тогда не поднимали этот вопрос совершенно. И когда вот я обратилась к психиатру, это три, три года назад, Дима, в общем-то, со мной все это проходил. Он меня возил, он меня поддерживал, ждал меня э, возле кабинета врача. Точно так же он ждал меня и поддерживал, когда я пошла первый раз к психотерапевту. Вот. Мне кажется, как-то нам стало проще, опять-таки, после диагноза мы уже поняли, что, что мы можем сделать какими-то моментами в плане коррекции фармацевтической. Поэтому и мне кажется, нам нужно нам легче жить. Ну просто тоже как данность просто исходя из того, что он есть, ты уже как-то спланируешь свою жизнь. А когда ты не знаешь, что с тобой происходит, это, во-первых, и страшно, и непонятно, и ты там можешь опять-таки виноватить себя в чем-то, в чем ты на самом деле не виноват, если ты не понимаешь. А когда у тебя есть уже как будто, знаешь, как карта местности какая-то, да, своего рода, тогда ты проще. Ну как любое хроническое заболевание, мы учимся с этим жить. Ну и живем, стараемся максимально счастливы, насколько мы можем. Но когда есть близкие, то да, это в любом случае легче. Мы же все-таки социальные существа, и нам требуются взаимодействия какие-то с другими людьми, и мы хотим быть в близких отношениях с людьми, хотим быть в Это, мне кажется, нормально абсолютно. Для каждого человека не обязательно с ментальным расстройством. Вот. Ну, Мне кажется, здесь важно опять-таки объяснять, что с тобой происходит, просто изучить. То есть я исхожу с того, что надо изучить свою болезнь максимально, сколько ты можешь изучить ее и доносить другому, что с тобой происходит, чтобы другой человек не думал ни в коей степени, что вот он в чем-то виноват или он там что-то недоделал, да? чтобы вы могли рассуждать, говорить о том, что вообще происходит и что, как бы, если ты, например, себя плохо чувствуешь, что не можешь чего-то дать другому, да? и ты просто, если ты это про, про, ну, как я сообщениями сможешь проговорить, то тогда это очень хорошо. Полного понимания ты не достигнешь ввиду того, что полностью, мне кажется, мы сами себя не понимаем, да, Но ну, может, тебя лучше, наверное, понимает человек, который имеет похожее расстройство. Хотя, опять-таки, у всех это протекает абсолютно по-разному. У всех свой, своя, это как у каждого, знаешь, мне кажется, у каждого своя депрессия, у каждого свое расстройство, поэтому какого-то глубокого понимания, знаешь, там, может, его и не нужно, просто, нет, нужна просто любовь и поддержка. И опять-таки, чтобы ты мог говорить о том, что другой человек не всегда знает, что для тебя поддержка, да? может, в какой-то момент тебе надо обнять, в каком-то моменте надо с тобой там или посидеть, или… Сходить куда-то, да, куда тебе сложно самому сходить. Поэтому вот в таких вот простых каких-то вещах проявляется любовь, и на этом, мне кажется, держится отношение.